Итак, народ, всем привет! Я хотел бы сегодня поделиться с вами одной мыслишкой, которая пришла в голову и пока она не улетела вовсе. Мои мысли и мои взгляды могут с вашими, вернее, расходиться, и это будет чисто моя философская мысля, пока она еще не улетела полностью. Вот. Я хотел бы рассказать о том, как прикольно Выгодно, наверное, удобно ездить в вагоне-купе, нежели в плацкарте. Про бизнес или там еще какие-то сверх такие СВ, блядь, я ни разу не ездил. Сказать об этом ничего не могу. Вот. И я еду из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород поездом. Это занимает у меня 1 сутки, 16 часов. И что-то там 55 минут Короче говоря, если округлить вообще прямо сильно Двое суток получается ехать Нежели на самолете Там, грубо говоря, время займет, может быть, часов 16-17 По сравнению с двумя сутками, да? Разница есть Однако есть чем жертвовать. Надо в этой жизни всегда чем-то жертвовать. Либо деньгами, либо временем. Ну, я выбрал очень для меня дорогое это время. И чем я хочу сравнить плацкарт и купе? Во-первых, в плацкарте много народу. Прям очень много народу, особенно да в любое время вообще. Всегда много народу. Да Какие минусы? Постоянно есть люди либо сверху, либо сбоку, либо напротив, либо под, над тобой, либо под тобой, если ты на верхней полке, и всегда покупаешь соответственно какой, если ты едешь в плацкарте, боковая полка, возле туалета или верхняя. Чем дешевле она всегда туалета? Это всегда вот она самая дешевая, потому что там Вечно ходят, бродят в туалет туда-сюда, то руки помыть, то посать, то еще что-нибудь. Ну, короче говоря, справлять свою нужду. И поэтому очень стрёмно особенно ночью, кто-то вечно храпит, как не знаю кто, блядь. Ты не можешь заснуть. Все что-то храпят, кряхтят, от некоторых даже воняет и так далее. И это очень, блядь, напрягает. У каждого есть свое, знаете, зона, зона, зона.. Да не зона, обычная вот зона, как она называется. Зона комфорта, вот. У каждого есть зона комфорта. Комфорта. Комфорта. Да, еще минус тот, что вы, например, едете со своим багажом питанием, да, и достаете там, ну, для свою еду. И, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то по бане. Кто что ест, допустим, я не знаю, достаешь там бабушкины котлеты, или какое-то картофельное пюре с рыбой или еще чем-нибудь, и иной раз бывает как-то, ну, дискомфорт такой создается, и смотришь на других, какую-то тоже еду едят, такие, кто-то огурцы вообще ест. Я, вон, я вообще вон беру с собой всегда в дорогу огурцы, короче, свежие помидоры, пару бананов, чай, песок, ну, и лаваш или хлеб, и колбасу. Все, больше я вообще скоропорчусь и просто не беру колбаса она улетает быстро ну огурцы с овощи они есть овощи бананы что там ну чай лучше берите с собой это все лучше брать с собой нежели покупать это все в вагоне или на перроне на перроне будет очень дорого и также в вагоне вот к примеру сахар рафинат 55 ,90. это в Волгограде стоит здесь в вагоне за 2 грамма сахара вы отдадите 10 рублей 10 рублей карл за 2 грамма 55 рублей за 1000 грамм как бы понимаете да чай самый дешманский да там 43 рубля здесь оно обошелся бы мне я не знаю я чай здесь не брал я с собой пакетик один взял ну наверное в полтинник все бы мне обошлось ну и самое прикольное это кружки вот эти кружки четкие классные так что это огромный плюс брать с собой еду С плацкартом понятно, да, там все ходят, бродят, все это на тебя наблюдают И это доставляет дискомфорт Чем же круто ехать в купе? В купе едут всего лишь максимум 4 человека, да Если вы какой-то компанией или группой едете с своими друзьями, это вообще четко там... Что хотите, то и делайте здесь, да? Никто вас не увидит, кроме вас самих же. Еще один огромный плюс, как вот я сейчас еду, я всю дорогу еду из Ростова в Нижний Новгород. Один. Один в купе. Вообще, что-то так происходит, наверное, я догадываюсь почему. Потому что билет дорогой. Три с половиной тысячи за место. И никто не хочет брать, допустим, три с половиной тысячи платить. Все хотят дешевле поехать. Поэтому все покупают плацкартные билеты. Кстати, уже походу начинает внедрять даже в старые вагоны есть зарядка, то есть розетки. Две розетки снизу и USB розетка вот здесь. Очень удобно. Еще что тут появилось. Здесь жуткий кондиционер. Такое вообще холодно. Я ходил к проводнице, я говорю, можно выключить кондиционер? Она такая, нет, нельзя. типа На ваш купе нельзя. Я такой думаю, Бля, как же быть-то? Потому что... Многим людям, например, жарко, а мне вот холодно, например, да? Заткнул это все простыней. И все, мне сейчас нормально, комфортно, тепло. Если кто-то из РЖД смотрит меня, то сделайте шторки, как они называются, которые складываются вот так вот, да? И перекрывают эту всю фигню, чтобы воздух, допустим, сюда поступал в малых количествах или вообще не поступал, перекрывался этот коллектор, так сказать, что ли, воздуховод. инженера. зачем вы вообще там сидите? Почему вот этого вы не думаете, а? О других людях. Ладно, розеток не было. 21 век вроде начали очень много, наверное, жалоб писать. Вы сделали розетки. И вообще все чекимони, да? Круто. Вообще супер. <пл> Кондиционер сделайте еще, пожалуйста. И вообще прям, ну, по крайней мере, мне все устраивает. Вот чем я хотел поделиться с вами. Всем спасибо за внимание. Кто досмотрел этот видос, наверное, до конца. Хотя он редко кто досматривает, ставь лайк. Кому не нравится, ставь дизлайк. Напиши комментарий. Я обязательно я практи... не практически, я вообще всем отвечаю на комментарии, даже хейтерам, которые пишут там, допустим, вот такой вот комментарий: Убей себя, да, я. Отвечаю сразу, может заснять на видео, он мне вот тут же пишет ответ. Нет, не надо, типа. Да? То есть я отвечаю вообще всем. Пока могу ответить, так как у меня скоро уже будет, так сказать, юбилей, тысячи подписчиков. В данный момент у меня сейчас 900, по-моему, 8 человек. Ну, потихонечку, медленно, медленно, медленно, медленно. Я иду, как-то у меня канал растет. Всем пока.